Да, большое спасибо. У меня такая территория, что как только ветер не с той стороны подует, или массово шишки с посыпятся, так интернет начинает возмущаться. О чем я хотел бы сегодня поговорить? Ну, В принципе, тема продолжается. то, что мы обсуждали прошлый раз на Зела. Как-то не сильно покидает нас тема желания... Найти линию пчел, которая может природно, по своим врожденным способностям, бороться с какими-то болезнями. Но в основном примеры приводят в диком виде лесная зона. Причем общался с пчеловодами от Дальнего Востока до Англии. Три случая в Европе. Ну, по заключенности... Понятно, вот клещ как-то с клещом пчелы могут бороться. Но я не могу себе самого механизма представить борьбы с воровой. Там я предполагаю, что они очищают друг друга. Но пчеловоды, те, кто видел, насколько юркая самка ворова, когда пчела к пчеле только даже не касается, а приближается, и она... Просто перелетает образно. И затем попробую ее найти. Прячется сразу, моментально. Так что очищаться пчелы, так друг друга очищать нереально. Единственный механизм борьбы в природе, мы его обсуждали, это роение, конечно же. Потому что, причем борьба со многими болезнями. И с болезнями расплода, и с тем же воро. Вылетел рой, и все. Расплод, все, что было в него там, в этом старом гнезде, там остается, и семья начинает с чистого листа и успевает выкормить расплод, накопить корма и пойти в зиму с определенным, не угрожающим для перезимовки количеством воров. То есть есть ворова, но нет воротоза. Все, эта тема так пока и осталась по заключенности, по борьбе, по природной борьбе, районе. может где-то как-то существует какой-то механизм в Советском Союзе помню разрабатывался препарат препарат которым скармливались пчелы и он влиял на репродуктор главный репродуктор вороа самца то есть сделал его неспособным передачи и потомство, то есть импотентом, грубо говоря. Но затем, когда начали вникать глубже, оказывается, все это через кормление. Через кормление. Через кормушку. Понятно, попадает корм в, физи... в... в кишечник самой пчеле, или же берет она в зобик и кормит и трутня в том числе. А физиология ворова и медоносные пчелы идентичны. Поэтому там была уже угроза и негативно повлиять на репродукцию самой, самого хозяина, самой медоносной пчелы. На этом закончились эксперименты. Ну, в крайнем случае они хорошо афишировались по разработке. А тут еще а загонялось через лимфу. Оказывается, то есть не через лимфу, а через, ну, через гемолимфу. И вдруг сейчас выясняется, что клещ не питается гемолимфой непосредственно, а самим жировым телом. То есть не сосет он гемолимфу, а жировым телом. Значит, возможно, еще и по этой причине эта затея не сработала. По, по какому-то препарату через гемолимфу запустить, повлиять на клеща, не словом. Ну, в общем, как бы там ни было, все, воров остался в одной, в тех рамках. Есть ворова, есть ВОРО, но нет воротона. Как это будет выглядеть, как человек будет добиваться пока своими силами сейчас в нашем распоряжении возможные все виды препаратов. А вот появилась еще одна тема интересная. В лесах Европы. А там в основном. Падевый мед, потому что местность такая. Почему и пчеловоды Европы большинстве своем зимуют на инверте. Если бы они зимовали на натуральных кормах, большое присутствие падии серьезно влияет на зимовку, и пчелы могут погибнуть еще в процессе зимовки. Но в лесах нашли в диком виде опять-таки, подчеркиваю, в диком виде нашли пчелиные колонии, которые приспокойно живут и устойчивы к назиматозу. Но опять у меня вопрос. Они живут там в диком виде, пока не встретили пчеловода. Их никто 50 лет не травил фумагилином, не подрывал этот фермент каталаза. А фермент каталаза как раз и Является тем одним из факторов борьбы с назематозом. Потому что активность фермента, насколько она активна, и его назначение. Каталаза расщепляет перекись водорода. За зимовку 4-5 месяцев пчела накапливает в кишечнике около 40 мг каловых масс понятно, что какое-то брожение, вздутие пчелу разорвало бы. Поэтому природа приспособила, то есть дала в кишечник, в ректальную железу вот этот, препар, этот фермент каталаза. Возможно, этот фермент еще обладает не только расщеплением перекоси, перекиси водорода, а и какими-то пробиотическими свойствами. То есть не дает антибиотик уничтожает патогены, а пробиотик он их не уничтожает, но не дает размножаться. Возможно, по природе каталаза еще и таким свойством обладала. Ну как бы там ни было, снова все в диком виде в природе. Наши пчелиные семьи, если бы попали тоже в природу, прошло бы время какое-то, Пошло роение регулярное из года в год. И тоже так бы не выживали без нашей заботы. Так что не особо я как-то надеюсь на то, что есть вот какие-то линии. Как-то они могут, могут быть приспособлены к самоизлечению за счет каких-то механизмов, кроме роения. И в эту же тему районирование пород. Вот часто очень обсуждаем мы, какие же породы, какие лучше. если смысл заниматься именно теми породами, которые в нашем районе. Или ничего страшного, если мы берем, смешиваем помеси. Потому что гибриды бывают не, чуть не хуже элитных линий и пород и по выживаемости, и по продуктивности. Через 20 лет нам пророчат уже в Херсоне чуть ли не пустыню. Поднимается, ну, в связи с потеплением, с глобальным потеплением, тепло перемещается все выше к северным широтам. И уже замечается в южных регионах, мы как-то... Об этом говорили, и саранча уже появилась, и уже колонии шмелей в юг Европы. Есть насекомые такие, которые могут перемещаться с южных регионов более в северные. Климат дает возможность им преспокойно размножаться, питаться. Ну почему бы не осваивать новые территории? И не, не факт того, что у нас районирование тоже как-то в свете этих событий, изменения климата. Уже по Украине, допустим, среднеукраинская средне, э, Степная и Карпатянка, я не знаю, как это будет выглядеть. Может, у нас более южные будут уже районированные, если установится так вот климат на долгие годы, то понятно, что будет приспосабливаться и пчелинное сообщество. Так что для меня фактор и вопрос племенного районирования, ну, как-то зависит вот в таком сомнении. Мне проще, потому что я занимаюсь аборигенной линией, все, что вокруг меня есть, я фильтрую. Какой там трутневый генофонд не получается? Да, конечно, стараюсь сделать свои отцовские семьи. Еще один хороший момент для того, чтобы уйти от примеси от нежелательного трутневого генофонда, это обгул маток в конце сезона. Когда природно пчелы в семьях своих, в основной своей массе по природе, прекратилась роевая пора, трутня изгоняет за ненадобностью. А у меня в этот период как раз он в своей, в своем массовом пребывании, потому что, ну, есть такая специальная технология, когда в середине лета я его выращиваю, и он, даю неплодную матку, и семья его не выгоняет, отцовской семьи, и он пребывает то есть находится еще в семьях отцовских, до середины сентября, как раз охватывает тот период, когда обгуливаются матки. Это то, что касается вот такого, таких общих, общих вопросов, которые мы обсуждали. И спрашивают по ролику, просят дать какой-то ориентир по минимальному по минимальной силе семьи. Что значит, когда я вышел подводный, подводный камень двухматочного содержания, я там делал акцент на чем. Не давать сразу двум маткам максимальную активность, если семьи незначительные по силе. Потому что зимующие пчелы выкармливают, понятно, расплод за счет потенциала белка жирового тела для вырабатывания маточного молочка. Поэтому если семья слабая, нежелательно нагружать эту зимующую пчелу личинками сразу от двух маток. Дать возможность вначале от одной матки, а затем после смены поколения, когда уже выходит молодая пчела, она способна усваивать природно белок пыльцы для вырабатывания маточного молочка, выкармливать может одна-четырех, вот тогда мы запускаем на полные возможности на полный оборот и вторую матку очень важный момент очень важный, чтобы не было такого что двухматочное содержание сразу со старта у кого-то вызовет негатив в виде такой вот практики подводного камня ну и какой выбрали минимум? От чего же плясать? В природе наука восстановила, это опять-таки из последней книги, 1,7 килограмма пчелы или 6-7 рамок додана. Пчел. С каких соображений брался этот минимум? Вычислили ученые или делали исследования специально? Ну, одним словом, касается... Конечно же, старта весеннего, когда нагрузка по воспитанию первого поколения возлагается на зимующих пчел. Подчеркиваю, на зимующих пчел. 1,7 кг. Это при таком количестве семья может выделить достаточное число пчел фуражиров в поисках нектара, пыльцы, водоносов. Создать микроклимат, соответственно, при воспитании личинок. Ну и, конечно же, выкормить этих первых личинок, первое поколение. 1,7 килограмм. Мало кто на это обращает внимание, а может даже и редко кто знает о таком минимуме. Почему еще раз делаю упор и акцент на двухматочном старте? Сильная семья там без проблем, можно загружать обе матки сразу на полную. Все ульи малого объема при одном и том же количестве, при одной и той же силе семьи, имеют преимущество. Потому что там сразу два корпуса, загружаются а две матки, и пчеловод меньше обращает внимание и тратит времени. А у больших объемах ульев, вот, да-да, я показывал, лежаки, конечно же, там нужен предварительный предварительное развитие. В вертикальном варианте, ну, как в лежаках, вертикальная перегородка и в одном горизонтальном размещении гнезда они развиваются. Ну, в общем, это где-то где-то примерно по такому принципу формируется весенний старт двух матов. Так, ну, вообще-то, я особо так не буду разгоняться... С информацией надеюсь есть уже какие-то вопросы какие-то темы так что пожалуйста подключаемся не обязательно комментировать то что я сейчас сказал Я так для для вступительного слова или по роликам то что кого все кого что интересует в плане практического пчеловождения от зела к зела, я на этом подчеркиваю. Никакой привязанности к какой-то особенной теме. Выносите на суд Божий, будем совместно обсуждать. Добрый вечер всем, Леонид Украина. Владимир Егорович, я продолжу э, вопрос по теме э, двухматочного старта. Э, Последним роликом, да, там все понятно, вы рассказали, что верхняя матка, верхнюю матку ограничиваем, поскольку она и так находится в комфортных условиях, может дать, так сказать, бурный старт. Ограничение понятно. А вот когда мы разделяем две семейки вертикально, ну, скажем так, донановская рамка в лежаке, либо там в корпусе хотя бы на 10 рамок, но две семейки, предположим, по 4 рамки. Здесь будет дисбаланс в кормлении, так сказать, дисбаланс между кормящими пчелами и яйцами, ведь матки находятся в одинаковых условиях, комфорту. Нужно ли здесь э, какую-то матку зажимать на э, меньшем количестве рамок или нет? Или 4,4 оставлять? Ну понятно, конечно, вопрос логический. Все относительно силы семьи. Вам покажет, если полностью додан, вот перезимовало у вас 4,4 рамки, две э, семейки, вы зимовали... Через луховую перегородку вертикальную. Можете выпускать их через разделительную сразу старт. Какая-то одна будет, может какая-то одна опережать. Может какая-то одна опережать. Здесь, здесь баланса не будет, потому что сила хорошая. А опережать будет, как правило, если у вас по меридиану улики стоят, или на север, или на юг. Восточная сторона будет теплее. Она будет с желанием и туда перейдет большее количество пчел, потому что микроклимат лучше. И та сторона, та семейка маленькая, что с западной стороны, вот у той будет хуже условия. Она, она сама по себе по хужему микроклимату будет, но ну, ее будет тормозить условия, будет тормозить ее. Яйцекладку, то есть активность. Как только увидели этот, можете поставить заставную доску вот по той силе, которая осталась у этой матки с западной стороны. Это хорошее, кстати, хорошее замечание. Потому что на южную сторону чаще перекашивают. Даже вот в следующем ролике я буду показывать о гибели маток зимой. И причина, в чем перекос, и, и как перекос этот влияет на матку, когда она даже в последней улочке остается. Поэтому там сразу покажет вам при весеннем старте перекос. Ну и вот сколько ушло к той матке, к любой матке ушло. А эту ограничили сразу заставной, и вот он будет автоматически такое ограничение и запуск на одну матку. А та пока будет, так же как и сверху, делать видимость начала своей активности. Владимир Егорович, я хотел поговорить по поводу заключенности при роении. Я хорошо помню такой случай, ну, примерно 2000 год, лет 20 назад. У меня попался рой 3 или 1 июня. И этот рой был довольно сильный. Ну, я посадил в корпус Рутовский, 10 рамок, он полностью их обсиживал. Ну, будем говорить, 10-8 рамок додана, если уже так. Вот. и я сразу как-то сообразил протравить. Я часто так, попался чужой рой, надо протравить. И я его протравил, ну, таблеткой, по-моему, таблетка. Продавали с бипиным дымушка. И, как посмотрел, сколько высыпалось клеща, ну, я тогда, конечно, их не считал, но сейчас, при этом, по сравнению по окраске бумаги, ну, где-то штук 300-500. Вот это было в рою 1 июня, и, и рой он принес на себе. Но я так думаю, если, если бы я не протравил, наверное, он бы заразился, и зиму уже бы не пережил. Как вы считаете? Да, очень часто, когда на пасеках, весеннюю обработку не делают и при выходе роя семья сокращает то есть прекращает матку кормить маточным молочком, сокращается количество расплода. Если заклещенность была большая, то понятно расплод уже практически весь вышел, там какая-то часть печатного осталась конечно же клещу деваться некуда он полностью, а его там много Куда ему? Он будет на, на взрослых пчелах. Так что, смотря, какая запрещенность была со старта в той семье, откуда он или, или отравился, или просто спасался бегством. Так что все может быть. И еще по поводу клеща у нас когда-то семинар был, и именно тема клеща была. И я задавал вопрос ну, специалистам по поводу клеща, живет ли он кроме семьи пчел, или может быть каких-то пчел населяет уже, потому что почему так он сильно распространился, и куда ни денешься, он есть, есть и есть. И вы знаете, как-то специалисты ну, не меняют, но мне ничего не ответили, ну, будем так говорить, исследований таких широких не было, чтобы точно определить, живет он еще в каком-то насекомом, кроме пчелы, или не живет. Что вы по этому поводу знаете? Насколько мне известно, перезимовать он может в диком виде, кроме медоносной пчелы, и на осах, и на шмелях и на в общем то, что близко по виду, как вид, для пчелы, перепончатокры, он там может перезимовать, но не размножаться. Есть такое понятие форезия, я об нем говорил, однобокий симбиоз. То есть сам Коварова может использовать одиночных насекомых, те, которые не живут колонией. Вот шмелье часто воруют мед в семьях, осы в пчелиных семьях. Конечно, туда без проблем эта самка ворова может прицепиться, и он затем уже распространяет дальше. Но размножаться, основное размножение самки ворова, только в пчелиных колониях, где есть расплод. Где есть расплод где личинка, которая запечатается, там идет этот цикл. Сначала самец, затем уже молодые самки. И микроклимат позволяет. Температурный, по влажности. Чего нету в диком виде. Даже взять, если ос, там совсем другая, другие условия. Поэтому то, что я знаю, обсуждалось не один раз. Это тема если где еще условия для размножения? Для переселения, переезда, размещения по всему ареалу медоносной пчелы без проблем. Любое насекомое может... Даже птицы. Вчера, кстати, разговаривали на это. В Австралии под, под сомнением. В Новой Зеландии есть клещ, а в Австралии до сих пор говорят так и нет, потому что там за 200 километров в порты не пускают... Корабли задувают пеной все эти щели, чтобы не допустить никакой, никакой патологии. Что клеща, даже на, клещ, клещ даже на птицах может перемещаться. Даже на птицах. Вот, пожалуйста. Значит, возможности расселения у него у ее и какие. А вот размножаться в основном это медоносная пчела. Или же апицерана была индийская, там, где в трудне он размножался. Там, где колония, есть расплод. Много. Микроклимат, все там питание. А там, где одиночки, небольшими группами, это осы, шмели. Этот вид существует только для распространения. Это то, с чем я сталкивался, тоже на лекциях, специалисты, литература размножения в пчелиных колониях в расплоде, а распространение в любом виде насекомых. Ну да, понятно. Значит, у него есть, можно сказать, много промежуточных стадий для сохранения. Если пасеку перевести куда-то, например, в лес, где нет пчел, надеяться, что не будет клеща, то надеяться незачем. Клещ может появиться даже при перенесении осами. Правильно? Да, дикая природа хорошо может обеспечить семьи. Но опять-таки, в лесу, вы говорите, если туда увезли, и там не было колонии пчел, то неоткуда было брать и тем диким, диким насекомым. Потому что распространяться они могут через на, на взрослых особях этих насекомых а жить, ну, все, это одним бы сезоном и закончилось. Значит, там должны быть колонии в диком виде медоносных пчел. Потому что, насколько я знаю, распростр... размножение производ... возможно только в расплоде. Только в расплоде. Там Гемолинфа. Кстати, Авдеева, Акимова Авдеева, самка, самка Варо от самца получает проспермий, проспермий, болванку, грубо говоря, и созреет этот проспермий до полноценного сперматозоида в самке, способного для уже зарождения эмбриона. Только в том случае, если за сутки до запечатывания эта молодая самка, обладотворенная этим проспермием, будет употреблять гемолимфу личинки за сутки до запечатывания. Тогда там происходит какой-то процесс созревания, и, ну, в общем, так эволюционно ворова приспособилась. Почему она так лихо и распространилась по медоносной пчеле, апизмелифера. Вот вам, пожалуйста, какие жесткие рамки для ворова при размножении. Так что в диком виде, каких-то там на каких-то пчелах, то есть на осах, шмелях, понятно, такого, такой возможности они просто не имеют. Значит, мишень одна для размножения, сохранения себя как вид. Это медоносная пчела. Да, я еще спрашивал, ну, по-моему, в Сумах в лаборатории делали исследования по поводу клеща. Значит, его замораживали, а потом размораживали, и он не пропадал. Только в том случае, когда он напьется, ну, будем говорить, крови из пчелы, что он раздутый. Вот тогда он замораживался и лопался. А, вот, а если не, не напившийся, то выживает после заморозки. Вот такой он живучий. Но я не знаю, сколько он может жить сам, без... Пчелы, потому что разные были ну, как бы данные, кто там 20 дней, кто 40 дней. Ну почему-то у меня такое ощущение, что он может, наверное, и месяцами, как любой клещ, жить очень долго вне пчелы, Ждать, ожидать, пока она появится. Мы об этом как-то активно разговаривали, о его живучести. При переходе с индийской пчелы на медоносную, он скопировал полностью, полностью, подчеркиваю, антагенез медоносной пчелы. Что это значит? Это значит то, что он зимой точно так же живет, как и зимующая пчела. И его находили в подморе весной, в подморе находили клеща, замерзшего там в этих в сосульках, прогревали и он оживал. Вот то, о чем вы говорите. Вот представьте, какая, какая изощренность, как он применился, приспособился, и не случайно он облюбовал медоносную пчелу, потому что ему апис Милифера предоставила все условия для размножения. И трутневый расплод, и пчелинный, и собственное тело взрослой пчелы, чтобы он в безрасплодной ситуации перезимовал до весны и снова начал размножаться. Так что все. Ну, не так, то почему мы так просто от него и не можем избавиться. Потому что он полностью один к одному сфотографировал, грубо говоря, весь все развитие в пчелы. Поэтому такая же самая уязвимость. Почему долго не могли найти акарицид, такой подходящий против клеща? Потому что все, что вредно для клеща, автоматически вредно для пчелы. Любой окорицид автоматически становится инсектицидом. Единственное, что масса пчелы больше, и тут мы вот как-то на этом играем. Проскакивает оно. Но, смотря сколько пчеловод будет проявлять это, эту заботу, в кавычках, по кратности обработок. Владимир Егорович, у меня такой вопрос. Я тут на просторах интернета увидела на одном канале пчеловода, который транслирует э, такую мысль, что долгоживущая пчела становится только в случае, если она, достигнув возраста пчелой-кормилицы, употребила э, пчелу, выработала маточное молочко, а отдать его на сторону некому. И она в результате потребления маточного молочка переходит вот именно в состояние долгоживущей пчелы. И вот он обуславливает, значит, ну, вернее, рекомендует, чтобы перевести пчелу в состояние долгоживущей после посадки матки в изолятор уже в зиму. Обязательно выводить маток дублера, то есть после того, как матка облетится частично там несколько ячеек засеет и ее закрывают также в изолятор. И вот именно этот оставшийся вот будущий расплод он дает пчелам. Возможность стать долгоживущими. Вот прокомментируйте мне, пожалуйста, ваше мнение на этот счет. Как вы считаете? Предположение, логика есть в этом вердикте по долгоживущности. Если бы это выглядело так, то закрыв матку в середине июля, а активность идет аж до ноября месяца, они бы, конечно, уже отошли. Жировое тело накапливается в личиночной стадии. В личиночной стадии. И взрослая пчела и мага, это, это жировое тело, только расходует, только расходует. Американец Филлипс сказал, что жировое тело взрослой пчелы как батарейка фонарика. Никакого накопления, а только идет расход. Логика, конечно, есть, что не отдал маточного молочка для кормления, а маточное молочко, откуда у нее в этой молодой пчелы появилось. Вот вопрос сразу. Маточное молочко вырабатывают пчелы только в том случае, если поедает пыльцу, а пыльцу они потребляют только в том случае, если есть Открытый расплод, то есть кого кормить. Если расплода не будет, никакого накопления там нет, этого молочка. Потому что не поедалась пыльца. Она вышла, пчела, расплода если расплода нет открытого, кормить некого. Поедание пыльцы не происходит, прекращается поедание пыльцы, только оно для молодых пчел с 6 до 12 дней является прецедентом для наличия открытого расплода. Для поедания пыльцы, потому что в этот период, в этом возрасте максимально активен фермент протеаза, синтезирующий белок пыльцы. Нет открытого расплода. По лицу, значит, молодая пчела, это молодая, ну, которая должна, по, вот, по вашей версии, ее сохранить, или кто там об этом говорит. Сохранять нечего, потому что то жировое тело, которое она унаследовала, молодая пчела кормилица от личиночной стадии, оно все остается нетронутым. В этой молодой пчеле. Кормила она, не кормила. Вернее, накапливала или нет она во взрослом. Она же не накапливает, потому что не, не к чему было накапливать, кормить некого. И пыльцо она не поедала, потому что не было расплода И не сработала бы моя версия и моя практика, вернее, не версия, а практика. Закрывать так рано пчел без каких-то там помощи, дублеров. Самое главное, чтобы на момент закрытие матки в изолятор было как можно больше пчел кормили этих разновозрастного расплода как можно больше разновозрастного расплода вот эта пчела именно желательно открытого именно пчела из этого расплода когда выйдет она и составит клуб зимующий клуб для зимов этой семьи именно эта пчела, не изношенная ни на чем Клеща, конечно, мы погоняем. Товарного, в товарном медосборе она уже не будет участвовать. Ну и переработки сахара. Три фактора износа. Это вырабатывание молочка, переработка сахара, самое так меньше, и ворова два таких вот. ворова и вырабатывание молочка. Конечно, самый губительный, самый истощающий, это вырабатывание молочка. Если исключить, Личинку, которая, пчела, которая в личиночной стадии была выкормлена как положено. Затем она вышла пчелой, уже взрослой. Никого не кормила, нигде не изнашивалась. Вот то все, что у нее было, в личиночной стадии она получила, это жировое тело. Вот оно у нее сохранится на всю зиму и до весны еще выкормит расплод. Спасибо. Ну я так, в принципе-то, так же думала. Но вот те утверждения меня вот как бы... Думаю, я спрошу у вас, как вы это вообще оцениваете. Спасибо. Еще у меня вопрос по поводу прилеток. Я вот смотрю на ваших роликах, у вас у каждого улья стоят прилетки, и тут не помню, кто мне сказал, что прилетки частично могут влиять на злобливость пчелы, то есть у них есть плацдарм, на котором они там охраняют и к ним, возможно, на эти прилетки будут ну, пытаться пройти воровки, и поэтому пчела становится злобливой. Вот вы не замечали такого? Ну, вы знаете, честно говоря, первый раз я слышу такую версию и возможность агрессивности пчел по вине того, что стоят прилетки. Ну, а есть прилетки в лежаках на, впереди на всю эту... На всю длину лежака, общая, большая, там сантиметров 10. Там бегают кому не лень, мухи и осы. И прилетки такие стоят, и пыльцеловители стоят все лето, тоже как плацдарм для всех нежелательных гостей. Ну, я не, я не думаю, что это может быть причиной дополнительной агрессивности. Если она, если она агрессивна, так там... Там хоть вообще отвесной сделай скалу, она будет агрессивна. А если она миролюбивая, так там хоть целый плацдарм прилетное сделай перед литком. Ну, в общем, я как-то не особо этому склонен дать, дать добро на, на то, что это может быть правдой. Хотел дополнить по поводу агрессивности. У меня был такой случай, нормальная была семья, ну, не моя, моего соседа, ну, будем говорить, меня. И вот весной развитие было очень хорошее. И я в лежаку сделал перегородку, решетку, отсадил печатный расплод. Ну, короче говоря, я сделал отводок, а на этом отводке, где уже матки нету, я выводил маток. Это было где-то, ну, где-то май, начало мая. И вот э, я одну вы, вывел партию и заложил другую до запечатания. Потом я забрал оттуда. И в общем в это время пчелы вышло много. И этот отводок без матки и без расплода открытого. Ну короче говоря, я усомнился, что там есть матка. Надо было пересмотреть. И я стряхнул, нормальная погода была, я стряхнул перед прилеткой, чтобы они ну, заходили к вечеру. И чтобы посмотреть точно, есть ли матка или нет. Потому что, ну, подсади еще одну матку, выскочит рой. Вот, ну, проблема такая. Вот. И они, после этого, они стали такими агрессивными, и уже матка подсажена, и расплод пошел. И, и все, казалось бы, через месяц наладилось на нормальную жизнь. Но эта семья до такой степени стала злой, что на улице не давала никому проходу. И пришлось вот возить подальше до леса. Вот. вот такой был случай. Как бы и семья была нормальная, но, может быть, последствия вот таких действий моих, ну и длительного, безрасплодного периода, она стала ну, вот такой ну, очень злой, и на собаку напала, и на людей, и, в общем... Ужас. Да, то причина в том, что вы не, не вовремя любознательность свою проявили. Они как раз завершали процесс обгуломатки, и вдруг на тебе пчеловоду захотелось узнать. Ну это так, шутка. Я рассказывал как-то, проводил аналогию на своей пасеке двух ситуаций по агрессивности, раз уже разговор зашел за агрессивностью. Поле На платформе 40 штук, по-моему, стояло улью, и столько же стояла в лесополосе, в тени. Ну, тень, так, относительно, не ночь, ни вечер. Пришло время, во второй половине дня, где-то, ну, летом, когда темнеет в 9, а я опять собирал, открывал прицеловители и собирал пыльцу. Так я на платформе за полчаса 40 штук, просто так, сначала пробежал, решетки поднял, а затем, ну, э, удобно, во-первых, на уровне груди, пыльцеприемники поснимал, по выстряху и сверху поставил эти коробочки. Полчаса 40 семей на платформе. А затем очередь дошла до тех семей, которые стояли в лесополосе. Но это было светопредставление. Я открывал решетки, а никакого же не было подозрения весь в летней форме. Без рукавка, и потому что даже и мыслях не было. То есть день хорошо, и взяток идет, и пыльцу приносят, и тем более, пожалуйста, он по пасеке снял без проблем. А этих я снимал, те же 40. Два часа с половиной я был настолько нажаленный, что ножом счищал, как вроде эту курицу после парки. Что повлияло? Что могло повлиять? Одна, одна ситуация, один подход. Одни матки обгуливались при одинаковых условиях. То есть, ну, Моя тема она распространяется на все семьи однозначно, равно, равноценно. И вот такая была злобливость. И, кстати, вот по затененности я не, не первый раз слышу разница злобливости семей, когда они где-то в теньке, там, за домом, в лесополосе, или в, в полисаднике. Почему так? Возможно, ну, я не знаю, они-то ориентируются все равно по солнцу, по... Если бы это было... Подозрение, на уже дело к вечеру или приближение дождя, вот эта тень. А то просто вот на ровном месте среди дня такая агрессивность. И я не могу дать этому объяснение по сегодняшний день. Прошло уже 20 лет, если не больше. Так что и вот ваш случай. Была семья как семья, нет, надо было просто за каких-то полчаса вы вы изменили полностью всю, всю физиологию доброжелательности на, на неуправляемую агрессивность. Так что Сократ говорил, больше всего я знаю то, что я ничего не знаю. Так вот, вот это у нас с пчелами. Просто присматриваемся, прислушиваемся друг к другу, какие случаи поменьше делать желательно ошибок и побольше вникать в вот эти все капризы природные. Да, я тоже заметил, что во время, ну, например, или от обгул маток, или в период, когда уже вот-вот-вот будет рой выходить, она уже на пределе как бы возбуждена, семья. Вот такое тоже бывает. Или же, например, когда материнская семья, уже вылупились матки, раз, второй, ну, подобие этой семьи, и уже расплода нету. И вот я заметил, что в таких случаях лучше, ну, время от времени, чтобы добавлять чтобы был у них открытый расплод. Это на них, наверное, влияет, успокаивает, когда они более полноценнее работают. Ну, раз зароение речь зашла, вот в этом вашем случае, то открытый расплод при одной матке молодой, и там нет уже никакого расплода, готова семья обгулять матку, она не отроится. Если вы дадите сейчас открытый расплод с целью ну, задействовать их в работу, и чтобы они так спокойнее себя чувствовали. Выйдет рой. Не забывайте об этом очень коварном, капризном ситуации биологическом. Не обязательно рой с молодой маткой выйдет, если там есть маточник второй. Не будет ни одного маточника, даете открытый расплод, все, роевая пора, в роевом состоянии семья, Молодая матка обязательно выскочит рой. Я даже в отсутствии полностью расплода никакого. Ну, печатный какой-то был. Безматочная семья, молодая матка. Я ставлю через разделительную решетку вверху, ставлю провивочную планку на маточное молочко. На следующий день, через два дня, я уже жду, что вот-вот матка обгуляется, две недели прошло. Выскакивает трой. Поэтому имейте в виду, рой выходит, если там уже семья накручена на всю катушку, это, это троевой инстинкт, и молодая матка, никаких провокаций, ни маточника, ни открытого расплода, даже последняя личинка будет открытая, трутовая, трутовая не говоря, пчелиных. и это будет прецедентом для выхода роя, они уже там накручены настолько, что только дай как, как взрывать эту личинку. Я когда-то еще погорел на том, что вот в начале лета закрыл в изоляторе, ну, у меня там причина была пересадка, павильон, нужно было, в общем, работа такая, что я не мог ничего, быстро все правильно сделать. Вот. И у меня в нижнем корпусе и через корпус, в верхнем корпусе были матки, закрыты в изолятор. Ну, я вот качал мед, все, значит, и я одновременно их выпустил. И вот в тех семьях, где одновременно выпустил безрасплодные, они быстро маточники оттянули и буквально через четыре дня, двинули или через пять дней, я не знаю, повылетали по поулетали. Я в шоке был. Ну, теперь уже понятно мне, что это неправильно было. Нужно одну было выпустить, пусть или перекрыть сначала, чтобы пошел расплод. А я выпустил, ну, чтобы они яйца клали. Но яиц не положили, я а положили всего десяток, только для маточников. Вот такая опасность есть при изоляции. Вот смотрите, если у вас семья в райовом состоянии, и есть еще расплод, и уже матка, и матку можно дать на бул, как можно быстрее. Ну, как правило, пчеловоды стараются э, по причине короткого сезона... Вот эти ошибки мы и делаем. Быстрее оставляем старый маточник при наличии расплода еще открытого. Одна вроде как матка, ну какой. Нет никакой причины и провокации для выхода роя. Открытый расплод может еще большим быть провокатором выхода роя с молодой маткой, чем даже маточник. Поэтому если у вас остался расплод еще. Остался расплод открытый, и матка уже вот-вот выходит. А есть расплод. Перегораживайте наглухо это второе отделение. Можете развернуть леток в обратную сторону, уйдет летная. Вот там вы даете маточник даже роевой. Выходит матка, нет летной пчелы, вот этой ну, дуреющей. Все, там где инстинкт на, на, на всю катушку работает. Она уйдет туда вниз, а внизу нет ничего. Абсолютно. Однолетная пчела и рамки медовые. Все там обгуляется матка. Налога перегороженная, а вверху разворачивается. Я пост постоянно показываю и в книге пишу последнее, кстати, подчеркиваю и в роликах. Если есть расплод у вас и вы обгуливаете матку, значит изолируйте его весь в каком-то корпусе или в стороне. Если это лежак, в стороне через лухую перегородку дайте обгуляться этой матке одной. Там расплод печатный выйдет, затем через пленку объедините. Нет, значит, врачу в обратную сторону и можете еще и вверху вторую матку обгулять. Потому что уйдет летная пчела, даже открытый расплод будет, матка обгуляется, рой не выйдет. Очень интересная штука вот по обгулу маток. Так что у кого есть последняя книга, обратите внимание. там Я в нескольких вариантах, в нескольких системах ульях об этом говорю. Второй момент. И он дает возможность ускорить обгул маток, причем не одной, а несколько, даже в роевую пору. Владимир Егорович, вот вопрос у меня по этой вашей книге, там есть раздел у вас «Подготовка к первому медосбору». И вы рекомендуете, если семья средней силы перед медосбором, на одной из маток сделать отводок, а другую за 10%. 15 дней до медосбора заключить в изолятор, затем выпустить. Меня интересует вот этот промежуток, 10-15 дней, когда матка в изоляторе. Не подталкивает ли семью вот эту, к краевому настроению? И получается, матка в изоляторе. А расплод закрытый выходит, и получается как бы перекос между кормилицами, кормить некого. Это не то же самое, что в краевом настроении. Изгляд здесь не подталкивает как раз к ну, краевому настроению, как вы считаете. Условие одно – наличие взятка. Если взяток будет отсутствие открытого расплода, но присутствие плодной матки в изоляторе создает рабочее состояние. Если не будет матка в изоляторе, свищевые маточники на выходе и взятка нет, то рой может выйти. Даже при изолированной матке, она будет сидеть в изоляторе, выйдет молодая матка, взятка нет, а роевая вот во всю на всю катушку. Выскочит рой со свящевой маткой. Ситуация капризная. Поэтому при, применитесь на все случаи жизни, там, какие любые варианты, какие только можно, я озвучивал. Самое лучшее, если, конечно, делать отводки как можно раньше, на втором поколении, делайте отводки по, по две рамочки, всего на все, не до подсолнуха будет у вас семья трещать. А в, в основной семье обгулите молодых. Даже молодая матка выйдет перед взятком. Сделайте там процедуру эту, чтобы маточники были. Ну, соответственно, по одному там, в скольких корпусах будете обуливать. И так и забудете до самого окончания сезона и слова раения, и вот эти все неудобства, связанные с этим. Так что охватить каждый регион по по специфике ну тяжело, и вы поверьте, не всегда успеваешь сориентироваться даже по своей местности. Просто как варианты, как варианты, как концепция. Все только прикладывайте к своим возможностям, к своему медосбору. Одних, раньше не было рабса под акацию подстраивали, сейчас, сейчас на 2 три недели рапс. Раньше зацветает. Все, спутал всю технолог технологичность у пчеловодов, которые они годами, десятилетиями вынашивали до этого, когда какации готовились. Теперь нужно раз успеть еще выхватить, и так, чтобы он и вакацию не подмешался. Поэтому, ну как можно сопоставить, и тут не хватает извилин. Добрый вечер, Владимир Егорович. Вопрос такой как-то услышал в вашем ролике, что при двухматочном содержании сдерживается инстинкт троения, но ну, это при условии двух маток. Я нигде в роликах не могу подробного объяснения услышать если не тяжело объясните хотя бы кратко или укажите источник. По какой причине при двухматочном содержании сдерживается инстинкт роения? Он никуда не девается, он просто отодвигается, да, сдерживается. И вот как раз последний ролик я показывал на э, по одной матке, одна матка вверху, либо одна весной подсаженная в сильную семью, либо отводок, не отводок, а слабая перезимовавшая семейка. И начинается развитие. Внизу семья с одной маткой, основная масса пчелы, начинает максимально размножаться. То есть ну, матка включает активность, вся пчела в нее, а вверху небольшое количество пчел и вторая матка через разделительную решетку. И вот после первого поколения, уже на второе поколение, когда зайдет внизу матка, в семье появляется в нижнем отделении уже трутень начнет появляться, потому что на третьем поколении уже среди трутня печатного будет мисоч, мисочка, это вторая стадия роения, и там до роения рукой подать. Если вверху будет вторая матка, вторая матка, только в начале высокой активности, а мы ей не дали равноценно развиваться, потому что Основную массу перезимовавших пчел нужно было сконцентрировать для воспитания личинок от одной матки. Теперь она взяла нужную силу, эта нижняя матка. И верхняя будет части, часть пчел от нижней с нижнего этого отделения принимать на себя, на расплод, который будет в верхней матке. Верхнюю, нижнюю будет подогревать ее, то есть Микроклимат создаст там, как положено, корма поднимается, тепло там все вверху расширяется по верхнему отделению. И вся пчела, та, которая там внизу уже лишняя будет, она пойдет вверх на воспитание личинки, личинок второй матки. И очень часто раение отодвигает, когда загружают семью, то, что ну, вот, пчеловод не удержит ее до, до первого товара, допустим, докации. Что ей дают? Открытый расплод. Потому что, когда много открытого расплода, ей не до его нужно кормить. Вот то же самое происходит и здесь. Получается, открытого расплода теперь не от одной семьи, не, если в обычных условиях, вот при обычных условиях, в одиночке она бы зароилась по одинаковой силе. Одиночка. Много уже печатного расплода, открытого мало, все. Есть бездельники, которым нечего делать. А три группы пчел. Кормилицы, ульевые и строители, и летные. Какая-то из этих трех групп будет без работы, швенди там перед путаться под ногами. Все, начинается уже мысли о раении. Это так утрированно я сказал. А когда две матки и открытого расплода, конечно же, будет больше для его воспитания. Вот вам причина отодвигания этого фактора роения. Добрый вечер, господа. Сергей Подмосковья. Это весной наблюдал такой, как бы, случай. Снег еще лежал, уже пчелы облетывались. Вот. И в улей ломился, ломился шмель. Вот это, видать, матка, которая перезимовала. И на ней была куча каких-то вот мелких насекомых типа клопы не клопы может быть клещи вот но так как она двигалась вот эта матка и прям ломилась вот пыталась пролезть в улей да и пчелы ее там отгоняли не мог вот, как бы рассмотреть что, что там за насекомые на ней вот ну вот сейчас я так подозреваю что наверное она была заключенная вся на приеме ну конечно ну, клеща-то, я надеюсь, вы знаете, какой он ну, по, по виду. Возможно, жук-майка. Еще вот у нас, кстати, давно о нем не слышали, я только читал в ветеринарных источниках. И вот появились уже на некоторых пасеках, слышу пчеловоды, говорят, бьют тревогу, что жук-майка появился. Возможно, это было на шмеле. Ну, определитесь. Это еще лишний раз подтверждает то, что источником перезаражения может быть дикая природа. От перезаражения никуда не денется эта биосфера, между собой они общаются. Кто-то трудится, кто-то на готовое лезет. осы, шмели, поэтому никуда. Это так устроен мир. Владимир Егорович, вопрос. При весеннем делении пчел на отводке целесообразнее поднимать вверх старую матку, отводок со старой матки, а внизу выводить молодую. Ну, вот у нас спор тут с пчеловодом. Говорит, без разницы. Я ему доказываю, что только так он э, говорит обратное. Первое. Ну и второй вопрос по поводу двухматочного содержания у меня был такой негативный опыт значит внизу старая матка вверху вывелась маточка начала сеять две ромочки засеяла я начал их объединять и они ее убили молодую маточку убили она начала сеять плодное все от чего я перевел всю пасеку на двухсемейное содержание ну вот такой негативный опыт ну и по первому вопросу пожалуйста ответ по первому вопросу два варианта, их используют, я вот в ролике показывал. Чаще применяют второй, причем на больших пасеках, кстати, применяют именно второй, когда плодная вверху. Там наверняка уходят от роения, а внизу обгуливают молодую или молодых. Хотя по равноценности они конечного итога, по наращиванию силы, общей, затем последнему медосбору, имеют одинаковую цель. А вот насчет того, что вы потеряли матку молодую, при обгуле, объединили двухматочную, я тоже в ролике показывал и рассказывал, почему, вот когда двухсемейная, кстати, обсуждал двухсемейная, можно в двухматочную перевести двухсемейное, когда вверху обуляется молодая матка, а внизу старая. Между ними укладывается вместо, вместо глухой сетка, вначале сетка. Это самые первые мои шаги на заре еще практического пчеловодства. Кстати, сразу я с корабля набал. Только начал пчеловодство, попалась двухматочная тема, двухсемейная, вернее. Но она была называлась двухматочная. Начиналась с двухсемейной, обгулится вверху матка. И затем три недели после обгула дается для того, чтобы они через сетку посидели так обзавелись общим запахом, то есть смешались феромоны обеих маток, и тогда аккуратно их объединить через разделительную решетку. Молодые матки, которые обгулялись, обе молодые, 2, 3, 5 в одном стояке через лухую перегородку, ставится сразу разделительная решетка, и они работают как одна семья с несколькими матками. Но старую с молодой примирить, при массе летных пчел старая матка только таким способом единственное где можно объединить старую матку и молодую это когда вы отнесете в сторону отводок сделать отводок на старой матке сверху поставить отводок с молодой маткой через разделительную решетку и пленку уходит летная пчела через сутки двое и тогда вы объединяете их в двухматочный Режим работы этот спаренный отводок со старой и с молодой. А так, когда она уже имеет все группы пчел, основная семья со старой маткой, и слету подсоединить в пару, как вы говорите, молодую, никогда такого не будет. Только постепенно вот эти вот три недели. Ну, выдерживая, ну, уже сезон. Пока это дело дойдет до этого примирения, объединения, уже все. Последний взяток, какой смысл? Их нужно объединять в общую, в общую медовик. Да, да, все правильно. Спасибо большое. И по поводу того, что наверху старая матка, плодная матка наверху, если большая пастька, действительно менее заморочена. Тут внизу Неплодная, развивается семья там с неплодной маткой, обгуливается. А вверху тут уже э, работа, если большая пасека, ну если маленькая, то естественно. Хорошо, спасибо большое, все доступно, все понятно. Так, ребята, коллеги, спасибо большое за участие. До следующей встречи, пока не будем выходить мы из дня, из субботы, как будет попадать праздники, не праздники, я думаю, кому-то надоест столь, если попадем в праздник, будем общаться. Всего доброго, до свидания, не болеть, спокойной ночи.